Всем привет! Керамика для ленивых. Сейчас я сделаю маленькую тарелку. Для этого мне потребуется комок глины, железка, стек, кисточка, вода. Комок глины надо разделить на две части. Маленькую и большую. Из большого будет сама тарелка, из маленького будет ножка. Сминаем пласт. Это будет так Пирожковая тарелка Будем красиво получается все равно как делать Итак, пласт готов. Теперь делаем ножку. Как делаем ножку? Берем, протыкаем дырку. Сначала делаем бублик, бублик. Бублик. Дальше бублик разминаем, разминаем, разминаем, разминаем, разминаем, разминаем. Потом мы прихлопываем к столу. Отрываем прихлопываем к столу. Переворачиваем, прихлопываем к столу и разминаем, периодически прижимаем к столу. Немножко получается сразу замкнутая. Сейчас будет важный момент, как скрепить глину с глиной, чтобы все было хорошо. У меня фирменный способ скрепления без шликера, всем рекомендую. Так, вот ножка должна быть примерно чуть больше чем одна треть от, от всей площади низки. Так, теперь я прижимаю так, чтобы сечение ножки стало треугольным. Здесь широкая часть, здесь узкая часть. И теперь надо поцарапать все хорошо. Железку смачиваю водой и царапаю саму ножку. Так, чтобы вода прямо была на, на ножке. Как же долго железяк и царапать? В общем, царапать надо много раз, чтобы царапины пересекали друг друга. Задача сделать так, чтобы верхний слой глины размочился. Если этого не сделать, то все будет отваливаться во время... Ну, после будет отваливаться. В общем, надо сделать болотце на поверхности, которые мы хотим склеить. Когда мы нацарапали, кисточку смачиваем водой и вот раз, разделываем жижу и получается шликер как бы автоматически на, на, этой, на этой поверхности так дальше мы берем эту ножку прикладываем ее к тарелке прихлопываем отрываем получается мокрое место которое мы опять царапаем и, и к нему потом придавим хорошо ножку царапаем Царапины не очень глубоко, прям не на всю глубину пласта, а так и поверхностно, но все-таки должны быть царапины хорошие. Время сколько? Время. Я хотел за минуту делать. А может, царапаешь? Так, заработки готовы. Теперь это опять размачиваем кисточкой. Размачиваем, размачиваем, не размачиваем. стараемся чтобы все вот царапины заполнились водой чтобы у них не оказалось пузырей ну, водой и шлики дальше все водружаем в нужное место хорошо придавливаем ножку нужно ее похлопать Где-то вся прихлопота, можем взять еще слохушку по чтобы наверняка. И дальше стек смачиваем водой и приглаживаем края. Там как раз был треугольник, который вот приглаживается. Сначала внутреннюю сторону, потом наружную. Периодически надо отрывать тарелку от стола, а то она приклеится и потом не оторвется. Или еще хорошо использовать гипсик или специальную тряпочку, на которой все лежит. Но так как у нас керамика для ленивых, не ходи тряпок. Так, Когда мы все придавили, меняем направление стека и сглаживаем то, что получилось, все эти от... канавки от... от острого стека. И также внутри внутри можно прям прогладить, прям. прям пальцами если вдруг хочется, рук, рук, больше рук. Дальше если бы у нас было невидимая керамика, можно было взять тряпку, промыть ее и замыть сразу. тряпку отжать потом убрать лишнюю влагу оторвать тарелку от стола перевернуть ее и поднять края чтобы с тарелки ничего не сваливалось края приподняты, можно у тарелки немножко замыть края тоже. И теперь ждем, когда тарелка засохнет, ленивая тарелка готова до следующего ролика. Пока-пока.